и всем привет ребята меня зовут ваня и вы на моем канале сегодня в ребер champions x вышло обновление давайте посмотрим что там апдейт 12 а также Хотел сказать вам, чтобы вы подписывались на этот канал, ставили колокольчик, ставили лайки. На 10, на 5 лайков я выпущу следующее видео, секрет видео. Это новый контент будет на моем канале, так что ставьте 5 лайков, и я выпущу сразу это видео. Если вы за сегодня наберете 5 лайков, то сегодня же выйдет это видео. Ну что, читаем. Space World. Одно новое яйцо. 8 новых питомцев, 3 new эксклюзивки, три новых из этих Space Upgrades, Space Chats, Pets Bank, 2 reverse batons, я не знаю, что это, но это какая-то фигня. Одна новая аура, сейчас мы ее построим, новый код, новый код я вам тоже покажу сегодня, исправленные ошибки и более. Давайте мы сразу посмотрим, в принципе, э, можно, думаю, сразу посмотреть новую ауру, что там за аура, такая интересная. Ага, а, так, электроаура. Прикольно. Прикольно, аура. Давайте мы теперь посмотрим святая святых. Вы готовы? Давайте. О, май гад. О, май гад. Я так понимаю, это Space апгрейды Space апгрейды Опа-на. Это вообще красота. Минус один чест колдал. Вау. Это надо срочно купить. Плюс банк-слот. Это обязательно надо купить. А, плюс один эквип питом, Это тоже прикольно. Что у нас? Новое яйцо. Это вот это вот, да? Да. Uh -huh. Chest. Space Chats Что он нам даст? Один Game Boost ну, World Boost тут э, 10 тысяч Да Давайте мы Пооткрываем яйца Поблемем Какую-то эксклюзивку Я сначала просто хочу Открыть 4 открытия да? 4 открытия сделать И посмотреть, что мне выпадет это второе уже, третье, четвертое, смотрим статы, ну, кстати, ну, кстати, статы, ну, статы неплохие, статы неплохие, если можно прям запариться, можно прям понабельно выбивать этих метеоритов, ну, все таки статы такие себе, да. Ну, вот звезда. Звезда она на звезда. Ну, кстати, вот у звезды 8б, если скрафтить, так она так она 4б. Ну, в принципе, я думаю, что обновление крутое, но... В принципе, он, доб... он типа, разраб добавил обновление, да, это крутое, вот 0 дилы, да, можно повыбивать, посидеть, покрутить, что-то там, сделать что-то, попытаться, я, конечно, попытаюсь на следующий видос вам понавыбиваю, попробую выбить легендарку или мифик, попытаюсь, да, но ничего не обещаю, может быть легендарка и выпадет, кстати, мы сейчас шансы посмотрим, кстати, вот легендарку я точно выбью. А вот мифик я не знаю. Ну, мифик постараюсь. Ну, легендарку точно по там, если смотреть. Тут у нас что за фигня. Какая-то дичь. Интересная. Сам не понимаю, что это. Порталс. Ага. Порталы. А где банк? А где обиженный банк? Подождите. Петсбанк. Где банк? Где банк? Люди серии... А! Вас? Что? Один банк сот. Подожди, а банк это что за дичь такая-то? Банк это что? Что такое банк? Слышали, что, что такое банк? Я просто не понимаю, что такое банк. Типа банк это вот эта фигня, которая... Ну банк вообще это... Это вот как в симуляторе X. <coughs> да? Обнова. Ой, обнова. В подсимуляторе X банк ты туда можешь положить, а тут что за банк? Что это за дичь? Вообще ничего не понятно. Подождите, банк это? Наверное, я знаю, что такое банк, пацаны. Я, я не знаю, что это. Но... Мне кажется, банк это... Под, подожди. а, Я понял. Или нет? Я не понял, что такое банк. Подождите. Смотрите, банк это, наверное... Банк это какая-то непонятная... Подождите, мне просто интересно, что такое банк? Ну, я знаю, что это такое, ну а где он? Где банк? А... Непонятно, непонятно, конечно. Непонятно, вообще ничего непонятно. Нам пообещали банк, где он? Я только вижу тут спейс апгрейды и все, типа, камон, а где банки? где банки нафиг побежали же банк вообще еще непонятно какой банк какой вообще где обещали банки вообще ничего понять не могу банк ладно люди я не знаю что такое банк но мне кажется что его еще просто не добавили хотя кому он вот нормал спаун, да? Вот у нас Space World. Захожу. И где банк? Ладно, не знаю, кто шарит. Напишите в комментариях. Я почитаю обязательно. Может быть, подскажете мне, что такое банк, потому что я немного не шарю. Типа, может быть, это какая-то дичь в инвентаре. Или еще где-то. Потому что я вообще на локации этой банка не вижу. Я только вижу яйцо спейсов грейд, и зелье. А дофига не сюда вообще зелье добавили. Что тут в зелье ничего, да? x 2 клики. У нас да, он свет удачи опережение взлопита усы. Я даже не знаю. Кстати, подождите, что будет Ага, не упадешь. Ладно, люди, я не знаю, что это за дичь, конечно, такая, но это очень интересно, да, кому понравилось видео, всем удачи и всем пока-пока, не забывайте ставить лайки, я выпущу на 5 лайков новый видос, всем пока-пока.